оставляйте я буду отвечать и подберите заряд в взрывчатке. Необходимо зачистить здание и захватить заряд. Хватит, развалился! Как всегда, вовремя. Благодарю. На точку! Подорвите вход в больницу с помощью заряда. Вижу противника. Благодарю. Внимание! Дай Бог тебе здоровья, медик, прием. Дай Бог тебе здоровье. Очистите главный корпус больницы. Беру второй ствол. Громадик врага. Ne kadar yok! Осталось десять секунд. Противник наступает. Обороняйте заложников. Спасибо. Извини! Сейчас станет легче. Успёкся. Контакт! Подайте дымовой сигнал транспорту. Потом ко мне подойдет. Транспорт вызван. Приготовьтесь к обороне. Необходимо зачистить зону прибытия. Цель. Перезарядка. На точку. Приготовьтесь к эвакуации заложников. Транспорт на позиции. Обеспечьте прикрытие заложников. Заложники эвакуированы. Удерживайте позицию. Трек обнаружен. Минус пулеметчик. Подайте дымовой сигнал транспорту. Отдыхай. Внимание! Штурмовик, прием! Дай бог тебе здоровья! На точку! На позицию! На точку! Давайте мы зону прибытия. Спасибо. Позиции. Обеспечьте прикрытие заложников. Боевик. Все заложники эвакуированы. Готов! Добейте оставшихся противников. О -о -о! Противник уничтожен. Задание выполнено.